Привет, друзья! В этом видео я расскажу, как копировать ссылки на свои соцсети через телефон. Заходим в браузер. На iPhone, это может быть Safari, Google Chrome или какой-либо другой. На Android это Google Chrome чаще всего. Заходим в браузер, набираем сверху vk.com, например. На vk.com вводим свое имя, пароль. Если мы еще не зашли, не зарегистрировались, регистрируемся. Заходим на свою страницу, у нас выскакивает лента, нам нужно нажать слева на три полосочки и нажимаем на свою картинку, на свою фотографию, значок, у нас переходит на вашу страницу, ваши посты есть на странице, все как, как нужно, значит сверху мы нажимаем, в адресной строке нажимаем один раз, потом жмем еще один раз и убираем, вот это, слева появился такой курсор. Мы им убираем все, хватаемся за него. Вот. И убираем все, что перед ВК. То есть ссылка должна начинаться с vk.com. Вот эта буква M нам не нужна, если M это мобильная версия означает. Жмем скопировать. Сворачиваем окно, переходим в контакт. Нажмем «Сообщение» и отправляем сообщение человеку, который вас пригласил в наше сообщество «Братство бизнес-блогеров». Нажимаем. жмем «Вставить». Удерживаем. жмем «Вставить». И отправляем эту ссылку. Если на нее нажать, вы перейдете в свой профиль ВКонтакте. Можете проверить. Если переходите, значит, все нормально. Дальше. Сначала заходим, опять же, в браузер, в Safari, например. Или в Google Chrome, неважно. Жмем Instagram, пишем. Instagram.com, переходим. Регистрируемся там, входим в свой аккаунт. У нас выскакивает лента, мы переходим на человечка справа внизу. Такого. Вот, это наша страница. Здесь наши посты, описание нашей страницы. В, в строке браузера нажимаем на ссылку. И еще раз нажимаем, нажимаем еще раз «Выбрать все». И слева ведем вот этот вот значок до надписи Instagram. Нажмем «Копировать», «Скопировать», «Сворачиваем». Переходим ВКонтакте или любым другим способом отправляете человеку, который вас пригласил. Давайте вставить. Последний вот этот слэш можно тоже удалить. То есть Instagram.com, дроп и ваше имя. Отправить. Все, отлично. Вот это и есть ссылка, которая нужна нам. Закрываем, сворачиваем. Дальше у нас остался еще YouTube и Facebook. Переходим в браузер, пишем здесь YouTube. Если у вас есть почта на Gmail, либо на Mail, может быть и какая-то другая почта тоже работает, но я точно знаю, что Mail и Gmail работают. Если у вас есть эта почта, значит, у вас уже есть аккаунт в YouTube. Он автоматически регистрируется. Вы просто заходите на YouTube, и у вас опять открывается ваша домашняя страница, вам нужно нажать справа. Вот, у меня здесь уже все заполнено, у вас, если новый аккаунт, будет здесь все пустое, но будет значок слева. Мы здесь немножко по-другому делаем. Здесь нужно нажать на наш значок, этот кругленький значок, мы на него нажимаем, удерживаем его, и у нас выскакивает меню, нажмем «Скопировать». Это скопировалась ссылка на наш канал. Сворачиваем, опять переходим в «Контакте», вставляем. Удаляем все лишнее, нажимаем на YouTube, и все, что начинается с YouTube, это и есть наша ссылка. Остальное все лишнее можно удалить. Все, YouTube, Drop Channel, Drop и имя канала. Вначале его нельзя изменить, то есть если у вас канал совсем молодой, то вот здесь вот будет непонятное такое сочетание букв и цифр, это нормально, так и отправляйте. Это и есть ваша ссылка. Можно проверить. Вот если мы нажимаем эту ссылку, то переходим в YouTube. Канал на свою страницу. Вот, видите, я перешел. Так, сворачиваем. И остался Facebook. Заходим опять в браузер, пишем Facebook. Переходим. Мы нажимаем справа вот эти три полосочки справа вверху переходим на свой аккаунт заходите на свою страницу вот ваши посты все что у вас есть фотография ваша все как надо и здесь вы жмете вот сюда вот опубликовать обновить надо нажать еще и жмете скопировать ссылку на профиль нажимаем у нас предлагает один раз сюда нажимаем и удерживаем еще нажимаем выбрать все и начинаем копировать только с надписи facebook с левого маркера вот этого удерживаем и начиная с facebook мы так я не до конца скопируем вот facebook жмем скопировать сворачиваем окно переходим в вконтакте отправляем сообщение человеку который вас пригласил нажимаем вставить и отправляем справа такой стрелочкой и это еще не все в вконтакте и фейсбуке есть еще такое понятие как группа сейчас покажу как добавлять ссылки на группы заходим опять в браузер пишем vk vk.com заходим сюда на три полосочки группы ну давайте я свою выберу так вот у меня группа нажимаем на вот это vk.com где замочек и у нас появляется ссылка на группу мы как всегда нажимаем еще раз и слева убираем все лишнее начиная с vk копируем нажимаем скопировать Сворачиваем, нажимаем «ВКонтакте», «Сообщение» и переходим, копируем сюда. Вот у нас скопировалась ссылка на группу. Жмем «Отправить». Если нажать, то перейдет на нашу группу. То есть в «Экаком» дробь и название группы. Дальше расскажу, как копировать ссылку на Facebook. Опять заходим в браузер. И нажимаем Facebook.com. Переходим сюда. Нажимаем справа три полосочки. Выбираем группу какую-то. Ну, например, тоже выберу. но ну, у меня пустая группа. Давайте выберем какую-нибудь группу. Другую, например, вот два Будды. Просто нажимаете сверху опять же выбрать все и слева мы начинаем копировать только с надписи в Facebook жмем скопировать сворачиваем переходим в Контакт нажимаем на человека которому нам нужно отправить ссылку написать сообщение удерживаем нажатой кнопку жмем вставить И вот все, что, начиная с вопроса, можно удалить. Это лишнее. Facebook.com, Drop Groups и набор каких-то цифр. Все. Отправляем. Этот набор цифр со временем можно менять. Там можно даже сразу, по-моему, поменять. Ссылки нужно именно в таком формате отправлять, потому что... Они занимают мало места, смотрятся красиво и с любого устройства на них можно зайти из телефона, из компьютера без каких-либо проблем. Поэтому именно в таком формате ссылки и присылайте. Должно быть четыре ссылки на каждую соцсеть по одной ссылке. Не надо присылать три ссылки, не надо две ссылки присылать, присылайте 4 на каждую соцсеть. Если нет аккаунта в какой-то соцсети, создавайте и видите, Это вам в будущем все равно поможет в продвижении. Если что, задавайте вопросы. А лучше не задавайте вопросы, а еще раз пересмотрите видео.